Верите в силу нумерологии? А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что означает цифра 7 и почему ее все так любят? Смотрите это видео и узнавайте тайны этой магической цифры. С тех пор, когда в X веке европейцам стали известны арабские цифры, к некоторым из них начало формироваться особое отношение. Многие начали замечать, что та или иная цифра несет в себе определенное воздействие, у которой есть своя сила. Так цифра семь относится к духовному счастливому разряду. Исторически так сложилось, что 7 считают символом удачи и числом великих божественных тайн. На языке цифр семерка означает божественное вмешательство в судьбу человека, активную защиту его духовных истин. А вот смысл удачной цифры семь в том, что удача не слепая она приходит только к тому, кто действительно ее заслужил. Удача, которая несет семерка, имеет глаза, и она видит человека насквозь. По своей природе цифра семь самостоятельная и всегда стремится к справедливости. Также это мыслитель, который всегда ищет правильные пути и все обдумывает. Пустая трата времени и пустые мечтания чужды семерки. Поэтому с уверенностью можно сказать, что это рациональное число. Число 7 дает людям возможность узнать, что же такое истинная удача, и при этом указывает на то, что не надо проявлять много философии и лезть туда, куда не стоит. Нумерология цифра 7 — покровительница тайных духовных истин, поэтому она не любит предсказателей и магов, которые всячески пытаются разгадать эти тайны. А все дело в том, что именно тайна делает человека везучим или невезучим, счастливым или несчастным. Семерка обладает мощнейшей энергетикой, поэтому смело выбирайте ее себе в помощнике и не пытайтесь разгадать ее тайны. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.